Так, в Луганске такой мини-обзор будет. В Луганске, смотрите, какая штука, где здесь что. Так, так, так, так, так. Здесь почему-то славяно-серпс показан, что сюда зашли укры. Как-то так. Не знаю, каким образом они там оказались. Ну, вот по трассе, видите, от трех избинки, сюда они прошли. Здесь перемещение укров произошло. Возможно, они немножко не успели, хотели сюда подойти к смелому. Блокпост 32-й они потеряли. И они ж как говорят, что сейчас на расстоянии 300 метров находится армия. Ну, ребят, пользуются наши ребята очень эффективно минами. Мы сегодня видели видео на Бахмутке, вот здесь вот на районе. Там ну, приличное количество бронетехники в том числе подорванной, спаленной и так далее. Отсюда ребята могут легко делать такие же диверсионные э, группы свои по расстановлению мин и всему такому подобному, причем по указке, да, даже по наводке и с разведчиками связываться. Это возможно, это несложно. Э, даже одна мина и то э, огромный эффект делает на хлопчики. Хлопчики, которые стоят возле 31-го блокпоста, они когда первую не получат подмогу, подкрепу, или там что там себе, еды. Они вообще офигеют там, если узнать что там уже где-то партизаны мины тут пораставляли. А для наших ребят это вообще не проблема. Сюда пару мин, сюда пару мин, и все. А здесь, в принципе, гражданских предупреждать, что не-не-не, не-не-не, ребята, здесь, там, там, все дела. На время. И все, и у Укра возникнет паника. Будет следующий, следующий блокпост, еще следующий, и так далее, и тому подобное. Не знаю, как они оказались в славяно но это будет для них карман, и карман серьезный. Потому что перекрыть его довольно-таки легко, именно в Славяно-Сербске. Потому что, вот объясню, здесь укры найдут свои два метра, и они отсюда не выйдут. Ну, реально, 2 квадратных метра найдут. Ну что, смотрите, единственная трасса, ведущая с трех избинки, куда они, собственно говоря, и выдвинулись, вот, они подходят к этому населенному пункту. Я даже не уверен, что эта информация соответствует действительности. Но, тем не менее, здесь они получаются зажаты, как в котле уже априори. Потому что здесь большая группа казаков, сюда они прорвутся. Здесь вы видите, что, ну, здесь дальше уже все. Территории, контролируемые силами ополчения, то есть дальше бессмысленное выдвижение. А вот э, здесь река, Северский Донецк. То есть они здесь как они, Форсировать через речку будут бежать. Но это значит, что они всю бронетехнику оставят. Короче, если их отрезать, здесь проконтролировать, то это будет котел. Небольшой, маленький, сколько там рота их там, не знаю, там до 100 человек. Может быть больше, может быть меньше. Ну, я не думаю, что здесь целый батальон зашел. Нет, не зашел. Хотя они, как сыкопехотные войска, любят передвигаться, ну, вот такими большими группировками, либо с большим количеством бронетехники. Тем не менее, они просто зашли в очередной котел. Зачем они это сделали? Почему? То есть видите какая несогласованность. Там где-то они решали, что блокпост номер 32 нужно сделать, дали команду гораздо позже, чем блокпост уже был оставлен, а наши ребята дали вот, своеобразную команду вывести группы ну, более-менее значимые, да, какие-то там что-то себе забрали, что-то там как-то переторговались, возможно, процесс сделки был определенный, но ну, эти позиции укры оставили. С 300, 200 двухсотами, без, с техникой или без, это уже второй, третий вопрос. Мы видели видео сегодня, и с Юлей видели, как им действительно дали добровольно уйти, то есть под контролем. Ребята действительно контролировали ситуацию, когда укров отсюда выпроваживали. Потому что, наверное, все-таки предварительно, когда сговорившись и сказав, что ну вы здесь не выживете, ну мы вас накроем, мы просто вас накроем и всех ликвидируем. Так что вы либо просите там приказ а они говорят, мы без приказа не можем уйти, вот делайте такой шаг. То есть, вот дали Украму уйти. Не знаю, что будет с этими, но это вообще заранее для них ловушка. Ну, исключено. Даже по... Видно даже по территориально. Это исключено. Отсюда они не выберутся. И я даже не знаю, подтверждена ли эта информация про Славяносербск. Вот. К тому же, что... Э, вот смотрите. Саму переправу уже ребята контролируют. Вот здесь вот, когда под Лопаскино они подходили. Вот здесь вот тоже река. Северский Донецк. Э, раньше была линия фронта, да? Своеобразное пересечение. Но зайти за нее... Это значит себя отрезать. Выход будет только один. Эту щель перекрыть, и что будет с украми? Все. Ничего не будет с украми. И еще здесь нам говорят, что разведывательные, дирсион разведывательной группировки работают. Ну, будем смотреть. Я думаю, что здесь укроп ненадолго задержится, и его там ликвидируют. Зря он туда заперся. По дебальцевой изменений нет. Мы будем не рас... даже не будем рассматривать. То же самое по горловке, изменений нет. Вот с этой группировкой я не знаю, что там и как происходит. Думаю, что это пока что остается вне кадров. В Донецком аэропорту идут обстрелы, ставятся и, вот, и применяются тут танки, какие-то техники. Но ну, здесь колбасня. Реально колбасня идет. Вот еще что-то подожгли. ООО Альтком. Не знаю, что это такое. Вот гаубицы укровские где-то стоят. ООО Альтком. Ну, где-то вот так вот. Э -э монастырь под ополчением. Э, так, здесь где-то что-то еще туда ополчение И вот интересные есть ну только опять же, по подтверждениям, по сводкам Мы проверим, интересная информация Получилась возле Докучаевска Где у нас Докучаевск? Вот Докучаевск Наши ребята небольшую разведочку боем здесь проводят Ну, если это соответствует Действительности, это правда, что с Новотроицкого Укра выгнали То вот не знаю, надолго ли Это своеобразный контроль, причем контроль Большого кусочка трассы Н-20 Тогда уже вот действительно вот здесь, вот Березовая, где находятся у кровояки, и здесь имеют такой форпост, они либо отсюда должны уходить, либо у кровояки отсюда ударят, чтобы дальше контролировать трассу Н-20. Ну, потому что это снабжение им нужно. Дальше Еленовки от блокпоста они не пройдут, но это исключено. Ну, вот такая вот информация, что наши ребята под Докучаемском, видите, решили произвести... Только я не знаю, это разведка бойма или действительно укрепление позиции. Наши ребята там были, были неоднократно в Новотроицком. И вот тогда, после этого, у, в случае успеха Укров, они обратно займут Новотроицкое. И тогда этот кусок трассы будет контролироваться у, украми, Укропами. А в случае нашего успешного закрепления там, у укров будет отжат населенный пункт Березовая, что уже нам показывает, что там уже граница проходит. И, конечно же, вот здесь вот Николаевка. Николаевка, Сноваигнатовка, здесь у Укров будет такая же ситуация, как примерно там вот возле Саурмогилы была, ну то есть нет смысла держать, это такой будет северо-восточная северо линия фронта для определенного населенного пункта, а как ее держать, если она уже в ближайшее время будет находиться в полуокружении, дождаться оперативного окружения, ну для них это проблематично будет, так что они будут либо отсюда уходить, как это было возле того же Докучаевска, вот здесь вот укры содержались, возле того же Амвросиевского котла, там огромный котел был, и Лаввайский котел. То есть даже вот так вот, от Старобешева, да, было дело, здесь они где-то как-то располагались, а уже из Старобешева их выгнали. Как они там решили располагаться, зачем? То же самое было, мы помним, возле Саурмогилы, однозначно. Они оставались, пытались контролировать Саурмогилу, а там уже котел. Относительно Саур-Могилы Юго-Западнее. Зачем? То есть, вот это вот, ну, будем смотреть, как будут продвигаться здесь боевые действия. Но здесь они действительно продвигаются. Продвигаются и нормально. По Трудовскому проходит линия фронта. Здесь нам говорится, что оно под ополчением, но там проходит линия фронта. Я бы не сказал, что хунта суется за трудовской. Нет, не суется. Это да. Но насколько ополчение контролирует данный населенный пункт, нам пока еще не приходит такая информация. За Гнатовку, на которой проходила тоже линия фронта, и в принципе она вот где-то здесь и проходит. Но нам говорят, что оттуда хунта покинула эти места. Э, ну что ж, было бы замечательно, если бы хунта оттуда мирно, э, в таком режиме тишины, покинула данный населенный пункт. Было бы это замечательно. Хотя буквально недавно, еще пару дней назад, линия фронта проходила над старой Староигнатовкой, э, где сидела хунта, и над Трудовским. Вот так вот. Вот здесь от Николаевки и вот до сюда. Она вот так вот примерно и проходила. Видите, небольшой такой участочек, судя по карте, по километражу. Это вот, ну не знаю, километров 10 на 5. Ну много, 50 квадратных километров. Приличная территория. С Новотроицким, если такое место имеет быть, ну мы будем ждать подтверждения. Может быть здесь гораздо уже все. С Мариуполем изменений нет. Ничего там не было. Ну в принципе, видите, ничего и не происходит с Мариуполем. В Мариупольском направлении линия фронта проходит по Широкино. Вот он, Широкина. Ничего здесь так и не происходит. Своеобразную буферную зону делают, разграничительную зону. Ну, не знаю, для арт-перестрелок э -э здесь не пойдет. Вот эти войска, они не пойдут сюда, ну, никак. Потому что Азов сам по себе, полк он, бригада, или, допустим, да там Орда. Это сыкопехотная, Орда, куда она там попрется? Она может артиллерию использовать, или активные системы и все. Ну, Азов из кого набран? Ну, из кого? Хлопчики, мальчики, которые могут против памятников сражаться как бы боевые действия, они могут вести там, используя артиллерию, из очень большого далека, из глубокого далека, пойти где-то как-то куда-то, они не пойдут, тем более пару двухсотых, туда-сюда, там, десяток, они уже посмотрели, уже наловили, ну, они не будут в этом участвовать, не из-за того, что они там не могут, вот так вот априори, ну, вот, цыкопехотный, потому что это батальон, вот и все. Я видел его достижения И в том же даже, где они там участвовали В котлах, они первые, кто из котлов бежал Это первые, бежали Азов Почему у них такие, небольшие якобы потери это Потому что они первые сваливали оттуда Они возле счастья, что там где-то? Где-то что-то как-то зашуршало Они сразу пушку тащат Если э, воробей, мы готовим пушку И вот возле населенного пункта счастья То же самое они делают Сразу трубят во все сирены Ай-ай-ай, у нас тут ополчень сидит Давайте нам сюда там тысячу градев, четыре тысячи э, Морпехев каких-нибудь там Э, не знаю, американских, желательно. Это они делают. Вот на это Азов способен. А это карательный батальон. Он не наступательный, это не БТГ. Карательный батальон. Поэтому у Азова не было особых достижений. Оно и особо и не будет. Вот. Но они сидят в Мариуполе и занимаются своими обязанностями карательного батальона. Ну что ж, следующий блокпост. 31. Минирование, обход Провокация, естественно. Потом обязательно будет небольшой дружественный огонек со стороны блокпоста номер 29. Эти укры подумают, ну и нафиг таких хлопчиков, таких друзев Ну и, конечно же, погудуют, поголудуют, Немножко без водички останутся и будут чухать. Дальше, дальше, дальше. Будут чухать. вот Ну здесь я не ожидал бы большого расширения линии фронта. Только в случае контрнаступления. А так нет. Здесь не будет, потому что проблема вот этого наступления немножко редеют ряды вот здесь вот, а Дебальцева приоритетнее, более приоритетнее. После Дебальцева можно говорить уже о северном направлении. И нам это даже и мозговой говорил, как и что где. Хочется вернуться, хочется посмотреть и на Лисичанский треугольник оттуда, Хунту изгнать, было бы замечательно, но нет такой возможности на данный момент. Пока существует Дебальцевский вот этот полукотел, вот эта вот заноза. Вот такая вот штука. Здесь бои периодически идут везде. Никишина. Бои постоянные. Сегодня был плотный бой возле Кировского. И именно возле Орловки. Хунтят оттуда давили, колбасили тоже. Ну, арт-дуэли происходят. Реактивные системы. Здесь используется абсолютно весь калибр. Любой. Вот так вот. Юна То же самое. Круглик. Постоянные перебойки. Хунта использует свою артиллерию по Фащевке. Да, есть и такие дела. Ну чернухина линия фронта проходит как раз здесь хунта туда заходит выходит переходит терроризирует мародерничает и обратно уходит все-таки населенный пункт тоже им там комфортно где-то помидорки поворовать у местных понапрягать ну, такая вот штука ну горловка горловка здесь уже надежно стоит надежно и очень давно сюда ни разу вот так вот не охватывали горловку и у хунты нет здесь перспектив